И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, FlexiPlay, и сегодня мы будем делать реакцию на фанатские опенинги Джорджа. поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчик. Как писали в комментариях, оказывается я скипнул не фанатские версии, а настоящие. Из-за этого извините, потому что я не знал, я не знал. Но мы будем сейчас делать реакцию на уже фанатские опенинги. Фанатские. Я все проверил. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы начинаем сразу же после топ-комментария. В общем, вот мы и перешли к просмотру Джорджа Steelball Ран, фанатскому опенингу, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий, потому что я прочитываю каждый комментарий. Вот я беру, читаю, читаю, и мне даже приятно читать, потому что вы... Оставляете столько положительных комментариев то, что мне хочется делать видео для вас. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Ну а мы начинаем к просмотру. Ну даже к прослушиванию и к просмотру. Поэтому погнали! Тырун, тырун, Хорошо, так. Две звезды. Джонни Джостер и Джайра цепили. Ну, мне написали, так их и зовут. Прикольно сделали из манги вот такой опенинг Фанни Валентайн Прикольно, чел Ну что ж, что я могу сказать по этому опенингу? Мне понравился такой такой живенький прям Бум стил, бол, ран Прикольно, прикольно, мне понравилось Понравилось Ну мне вообще все аниме Джорджи нравится Потому что ну оно такое... Мужское. <смех> <смех> вот. Ну а так, так прикольно, да. Только я не понял, почему там Джонни Джостер стоял! Стоял! Вот, стоял, стоял! <смех> я не понимаю, почему. Кстати, вот вот этому человеку спасибо за идею, то, что ну за идею сделать реакции на фанатские джажо опенинги. Поэтому вот. Если хотите посмотреть, как я делал реакцию на ну, на основные опенинги, то ссылочка в комментариях, не в описании, а в комментариях. Погнали дальше смотреть. Дальше у нас идет Джо Джолиан. Так, ну, перед этим я хотел сказать то, что поставьте лайк снова, подпишитесь на канал, и в комментариях, нет, не в комментариях, даже давайте будет в описании мой телеграм-канал, в этом телеграм-канале проходит конкурс на два стикер-пака ВКонтакте, поэтому заходите и участвуйте, все подробности будут в нем же, поэтому погнали дальше смотреть. Ну да, это Похоже на то же. А тут уже с анимацией, прям с движениями. Ты числа ли у прическа такая странная. Блин, а это в 3D. Прикольно. О, опять палец вверх. Так, ну этот опенький уже получше. Ну, вы сами могли понять, почему. Там 3D-визуализация. Визуали... Ну, визуализация. Надеюсь, правильно выговорил. Ну, прикольно, мне, мне понравилось так, но ну, такое хорошее хороший такое. И, кстати, то, что я читал комментарии, мне писали, почему палец вверх, это я уже понял. И. Ну, а так-то прикольно. Вот. А если хотите, чтобы я в следующем видеоролике сделал реакцию на не знаю. Вот на что бы реакцию сделать. Вот на что бы еще реакцию сделать? М -м Может на темы всех. Джостеров? Как думаете? Напишите в комментариях или предложите свою идею, я читаю все комментарии, поэтому мы подходим к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а с вами был я, Флекси всем спасибо и пока.